Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы России. Об этом сообщает ТАСС. По мнению столичного градоначальника, это поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его. Чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее. Пояснил Собянин в ходе заседания Президиума Координационного Совета по борьбе с распространением коронавируса на территории России. Встреча проводилась с участием глав субъектов страны. Власти столицы с марта постепенно ужесточали ограничительные меры из-за распространения коронавируса. В городе закрыли образовательные учреждения, запретили массовые мероприятия, пожилых людей призвали не покидать жилище, а всех жителей столицы. Не выходить из дома без уважительной причины. Кроме того, с 15 апреля в Москве начал действовать пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе на такси. С 22 апреля москвичи с симптомами ОРВИ подтвержденного коронавируса обязали соблюдать самоизоляцию, как зараженных коронавирусом. Москва является наиболее пострадавшим от коронавируса городом, с начала пандемии в столице зарегистрировано свыше 31 тысячи случаев заражения. Общее число зараженных в России составляет почти 60 тысяч. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.